Уважаемые друзья, здравствуйте. Это видео о том, как написать натюрморт в один сеанс, а-ля прима. Но подход к написанию не совсем обычный, так как использоваться будут всего лишь три цветных краски. Кто смотрел натюрморты с виноградом, где я писал черно-белый подмалевок, тот в курсе. Я там также пользовался всего тремя красками, только писал каждой краской в отдельном слое, ну соответственно просушивая каждый предыдущий слой. Естественно, из-за просушек, очень увеличивается время работы над картиной. Сейчас, я испытаю те же три краски, только в смесях, и соответственно, никаких слоев не будет. Все по порядку. Вот картинка. По композиции натюрморт несложный: несложный. Бокал вина и миска с виноградом. Но чем она интересна? Конечно светом, или игрой света. Например, в бокале с красным вином. Поехали. Рисунок, как я уже сказал, несложный, а вот холстик на фанерке, не белый, он уже имеет красно-желтоватую тонировку. Это я вытер какой-то тюдик, и поэтому осталась такая имприматура. Но, кстати, именно она и подсказала, в каком ключе искать картинку. Вот я и выбрал натюрморт в красно-бордовых тонах. Три краски. Индийская желтая, краплак розовый прочный, бирюзовая, и белила титановые. Белила я выдавил на палитру, но по большому счету, в начале работы, они не очень-то нужны. Пока, они понадобятся, лишь для замеса цветных колеров, составленных из этих трех красок. Смесь синий, красный и желтый, дает коричневый цвет, близкий к черному, но не черный. Желтый и синий, соответственно получаем зеленый цвет, очень яркий. Цвет можно варьировать, в светлый или темный тон зелени, ну, зависит от пропорции. Я пока мешаю равные пропорции двух цветов краски. Это же зеленая смесь на белилах, с добавлением желтой, дает салатовый цвет. Красная с синей краской, получаю фиолетовый. Скажу о маленьком нюансе. Так как эти три краски прозрачные, то смешивая их между собой, они дают чистые цвета, без белил. Но этот чистый цвет будет читаться, лишь в тонком слое на белой основе. Так как у меня палитра серая, то растирая смеси в тонкий слой, этот серый цвет визуально подмешивается к составленному цвету. При письме прозрачными красками тонировку холста нужно учитывать. Толстый пастозный мазок прозрачными красками делать нежелательно. Во многих своих видео я говорю об этом: что прозрачные краски пропуская свет через себя, дают чистый цвет с подсветкой от холста или подложки. Непрозрачные краски показывают свой цвет от внешнего источника цвета, не пропуская его через себя. Вот я еще помешал на белилах всевозможные цвета, желтоватые, розовые. При добавлении белил в эти краски, их прозрачность теряется. Ну, по большому счету, смеси на белилах, в этом этюде не понадобится, или понадобится в конце работы в цветах винограда. но ну, в очень мизерных количествах. Короче, я наместил столько оттенков, чтобы убедиться, что из трех этих красок, можно составлять любые цвета. Ну, конечно, теряя прозрачность в белильных смесях. Темной смесью, составленных из трех красок, без белил, мазюкую фон, бокал, мисочку, короче, темные места и тени. Возле бокала, на стене, где больше всего света, я залез желтоватой смесью на белилах, это я сделал зря. В этом месте достаточно было пройтись индийской желтой и на просвет с имприматурой холста, она дала бы желтый свет. Ну ладно, залез, так залез. От темноты угла стены, постепенно двигаясь к свету, подмешиваю краплак розовый прочный, он же центральная часть вина в бокале. Вино в этой части красится чистым краплаком и чистой кистью. Совсем ближе к свету, чистое индийское желтое. Краски наносятся тонко, разреженно, затем стушевываются чистой мягкой кистью. Миска под виноградом тоже краплак и в основном темно-коричневая смесь из трех красок. Растушевывая эти краски прямо на холсте, визуально получается миска темно-коричневого цвета. Тенит предметов та же темная смесь. Ближе к свету, на столе, подмешиваю чистую бирюзовую краску. Вот смотрите, цвет на краях миски, я крашу желтоватой смесью на белилах. Можно и так, но лучше было бы закрасить весь край темной, а затем эту светлую часть вытереть кистью, смоченной в растворителе или масле, до чистого холста имприматуры. Эффект был бы совсем другой. Дальше, я покажу эти два способа вместе на бликах бокала. В общем, смотрите, пока без моих слов. Просто повторюсь, никаких белил пока не используем. Самые светлые места, это индийское желтое. Потемнее краплак розовый прочный. Темные места, смесь трех красок. Бирюзовая краска в чистом виде используется в этой гамме мало, лишь в некоторых местах, где нужно чуточку синевы. Блики на бокале, также белила не использую, а вытираю их чистой кистью до холста. Вытертые блики, соседней краской остаются в одной тональности с ней, впоследствии всегда можно усилить их белилами. виноград. Также пока никаких белил и смесей на белилах. В основном чистые краски или смеси чистых без белил. Где больше краплак розовый, где зеленая смесь желтая синий. В глубоких местах основная темная смесь, которая использовалась для теней фона. И постоянно аккуратно по форме сглаживаю мягкой сухой кистью. Сглаживание, утончает слой краски, и сквозь ее прозрачность, просвечивает имприматура холста. Во всех своих видео, я говорю о том, что имприматура для сквозного письма, держит тональность картины. Глубокие места на винограде, на картинке, кажутся очень темными. Но не нужно брать темную краску в полную силу, потому что темнота этих мест, визуально усилится, когда будет введена светлая краска на белилах то есть свет. Как только я набрал темные места и тень винограда, я уже светлыми смесями на белилах немножко пастозно крашу свет на ягодах. Белильные смеси нужно аккуратно растушевывать к полутени и совсем не зарезать ей в саму тень. Еще раз показываю палитру. До введения светлых смесей на белилах в основном использовались три чистые краски: бирюзовая, краплак розовый прочный и индийская желтая. Одна темная смесь, составленная из этих трех цветов, и немножко зеленая смесь для теней винограда в протирку до имприматуры. Для света. На винограде использовались светлые замесы на белилах. Это желтая смесь, салатовая и светло-салатовая. Теперь о белилах. Блики на бокале, я уже говорил, можно написать чистыми белилами, введя в них какой-либо оттенок, например голубоватый или желтоватый. Я так и пробовал. Но еще я попробовал обойтись без белил. Вот смотрите, вытираю чистой кистью смоченные в растворителе бликовые места. Слой очень тонкий и кончик кисти, мгновенно вытирает краску до грунта холста. Блики становятся светящимися и не кажутся чужеродными, так как растворитель, растекаясь, плавно размывает краску в этих точках и появляется свечение, как бы изнутри. А при нанесении белил, они растушевывая с соседними красками, дают мутность. Хотя применение белил в пастозной односеансовой живописи это нормально. Только пастозность с прозрачными красками неуместна, по причине которой я уже говорил, что в толстом наложении они не могут показать свой чистый цвет. Вывод. Прозрачные краски не любят пастозного наложения. Для того они и прозрачные, чтобы работать на просвет и подсвечиваться снизу от холста. Например, чтобы вино в бокале засветилось еще ярче, подложка в этом месте, должна быть совсем белая. Тогда краплак розовый, в тонком слое, будет давать свой чистый цвет. Второе. Прозрачные краски любят многослойность. То есть, чтобы сохранить глубину теней на темных участках, нужно наносить не один, а несколько тончайших слоев, использовать лессировочный прием. Вот например, темный верхний угол. Я писал его за один прием, в один слой, стараясь сразу взять всю темноту этой краски. Получается небольшая грязь. А нужно было покрасить тончайшим слоем этот угол, и после просушки, еще раз пройти этой краской, ну возможно не один раз. Кстати, мне этот темный угол, уже на фотографии не понравился, уж слишком его много. Так что, из трех прозрачных красок, можно составить любые оттенки, как в чистом виде, так и на белилых. Сила и ядовитость этих красок, позволяет получить сочные и яркие колеры. По сочности и глубине, прозрачные краски, превосходят непрозрачные, те же кадмии, но уступают по яркости. Яркость этих красок, включается только на просвет, до холста. Поэтому писать пастозно, в один сеанс, ими затруднительно, хотя бы по их консистенции, они как мазута, у них нет плотности. Но для лессировочной, сквозной живописи, эти краски, то что нужно. Этот этюд, затеялся перед написанием моря, который будет исполняться, примерно по этой же схеме, трех красок. На всю работу, у меня ушло примерно часика 3-4 с перекурчиками. В общем, вот такой этюдик я вам показал. Друзья, всем творческих удач, и до новых встреч.